Быстрее закончим. Мы в эфире. Прекрасно. Вечер добрый, дорогие друзья. Сегодня понедельник в 20.00 по московскому времени, а это означает, что Наступило время, когда мы вместе собираемся, обсуждаем прошедшую неделю, рассказываем и делимся новостями, которые за эту неделю активно и быстро прошли. Естественно, рассказываем вам, что ждет вас в неделе грядущей. И, конечно же, общаемся на все прошедшие мероприятия, делимся эмоциями, рассказываем какие-то свои умозаключения о том, что нас ждет в будущем. А начинаем. А начинаем мы, естественно, с человека, который нас всегда заряжает, человека, который всегда поймет абсолютно каждого человека, и найдет именно к нему ключик, откроет эту дверцу, запустит туда кучу энергии и мотивации, и ты потом вот с этой энергией и мотивацией целую неделю сидишь и думаешь, а как же сделать так, чтобы моя голова не взорвалась от просто эмоций, которые этот человек нам дарит. Итак, друзья мои, здесь должна быть барабанная дробь, все сделали вот так, давайте все все, все, все вот так. Анатолий Ильи! Толь, привет! Друзья, всем привет. Надеюсь, меня хорошо слышно. Хотел просто уточнить, вас там чем кормили в лагере целых 10 дней? Я же забыл, о чем хотел сегодня рассказывать всем. В общем, здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я постараюсь быть кратким и лаконичным. То есть у нас эта неделя была довольно-таки интенсивная. То есть если параллельно смотреть, что мы начали первый этап запуска сервиса Криптоноид, и, соответственно, были вопросы и обратная связь, и корректировки, и, ну, и наполнение история сигналов и очень много там всего плюс какое-то внимание уходило на лайки в большинстве своем это было ваше, там Сергей Анастасия и Артур и еще там пару человек там понятно да там Вальтер еще кто ребята были вот. и кроме этого мы на заднем фоне еще кое-какие работы ведем о которых вы еще пока ничего не знаете вот. Как мы с вами договорились, я вам ничего рассказывать не буду. Да, Слав, как ты любишь? Вот. Но, тем не менее, то, что у нас вот буквально там вот остается вот уже там на волосочечке, то есть это я вам буду рассказывать и показывать. Первое, о чем я сегодня хотел бы поговорить, это о таком сервисе, как Криптоноид И у нас получается так, что сам сервис мы планируем в начале сентября уже запускать. Вы, наверное, обратили внимание, я на даты специально не привязываюсь, потому что это там 2 сентября или 3 роли по факту не играет, но если я скажу, что это будет там второго и выйдет третьего, скажет, сказал второго, сделал третьего. Как ему верить? Вот поэтому я, скажем, воздержусь, из я на эти То есть на начало сентября мы планируем уже запуск непосредственно сервиса э, в полной боевой готовности с возможностью э, продажи это своим э, знакомым, друзьям, клиентам или кто бы там э, у вас в вашем ну, э, ну, доступе не был. В общем... А, а, как я уже говорил то есть мы акции там какие-либо делать там уже особо не можем но тем не менее у нас лидеры сейчас последнее время у нас подносили говорят что ну вот лето там и вот все акции закончились и вот было бы круто по криптоноиду а, что-то сделать то есть а, в течение недели принимали решение и решение стало очень простым на самом деле а, еще одну маленькую акцию, маленькую, то есть они не на повышение у нас будут, а на уменьшение, да, то есть, потому что иначе, что это за акции тогда, это непонятно. В общем, смотрите, все, кто у нас станут VIP-участниками, обратите внимание до старта продаж, именно самого сервиса, как криптоноид, да, то есть им будет сервис, там вот, который безлимитный, я сейчас цифру вам скажу точно, сколько оно там было там в биткоине у меня просто 500 вкладок еще открыто то есть это у нас получается аналитики сам сервис да, так получается на 0.26 будет на месяц открыто ну, free то есть не нужно будет за этот месяц доплачивать именно всем новым участникам суть ясна Здесь ну, проще некуда. Смотрите, мне, э, чтобы стать ВИП-участником, цена вопроса 0.0827. Ну, в придачу я еще получу 0.26 на использование сервиса. То есть, ну, я думаю, это более чем... Ну, привлекательно, а, то есть э, усложнять мы там не будем, кто-то кого-то привел, не привел, смысла больше никакого в этом нету, потому что сервис уже готовый, сервис боевой, то есть мы с вами уже совершенно скоро приступим, но тем не менее, тем людям, которые вот сейчас в это летнее время еще окажут там доверие и присоединятся там к партнерами, то мы э, э, ну как, то они получат доступ э, на целый месяц на безлимитный э, тариф. Вот. но здесь напрашивается вопрос а что делать с теми людьми которые вне периода квалификации то есть сегодняшний момент то там например, там последние там, сколько две-три недели появлялись новые там, партнеры до да, которые были не в акции то им то, им также будет включено на один месяц и они когда только не сегодня вечером скорее всего завтра мы это сможем включить у меня сейчас там техники в пути да когда будет включено, тогда они тоже смогут заходить на тест и уже ну, как, кабинетом этим пользоваться. Вот это такая у меня небольшая новость для вас. Хорошая. Ну, я считаю, что хорошая, потому что э, вообще не уверен, что. Не был не уверен, что получится это сделать, но тем не менее. Так, хорошо. Э -э, так, это у меня с одна новость. Давайте пойдем к что-нибудь другое. А, следующее, что у нас сейчас тоже очень большая работа, на самом деле, ведется на заднем фоне. Мы чуть-чуть это затронули, но еще э, не показывали. Э -э, сейчас я. Подготовлю экран одну секунду, буквально. Нет, это не то, это не то. а вот вот это вот. вот обратите внимание, то есть мы, я вам сейчас покажу предсайт, что это означает, что он уже практически готовый, мы там еще кое-какой контент еще делаем, наполнение и совершенно скоро это будет запущено. То есть смотрите, чтобы было сейчас а, экран видно сейчас, да, мой? Экран видно, да? Хорошо. А, то есть, смотрите, вот у нас э, нужно следующее понимать. То есть у нас есть сообщество с вами сообщество, что такое сообщество, это мы вместе с вами взяты, да, то есть, любой из участников сообщества, э, э, ну как он в одинаковом статусе и все такое. Вот. Для того, чтобы у нас проходила коммуникация и обмен опытом, для этого есть сайт вебинаров, где мы проводим вебинары, где мы проводим там, разные курсы, там можем огромное, там все, что с этим связано. Вот. Но у нас не был учтен а, факт. прости, а... прости. Переписку твою видно. А, ой, хорошо стоит. Вот так видно, да? Вот. но Значит, у нас, э, да, у нас был не учтен э, именно вот тот факт, что э, нам нужны потоковые курсы. Что такое потоковый курс? Это э, потоковый курс – это когда э, ты меня те с этой перепиской сбил, на самом деле, если честно. Я теперь не знаю, что там все видно. Ну да ладно, давайте сейчас это отсюда дальше продолжим. Вот, вот нам необходимо, что нам еще не хватало, то есть это полноценная академия. То есть в академию должно входить там, ну, там 2-3-4 института и более. То есть начнем мы с первых трех. То есть, первое, это будет у нас с вами. Ну, первое, начнем с того, что это Академия сообщества, дает, то есть высшее учебное онлайн заведение, то есть она объединяет в себе ряд институтов, то есть она реализует образовательные программы по направлению личного роста, и э, люди могут учиться успешно вести бизнес, и... Э, я под, ну, как подготовленный с дружеской при участии ведущих э, университетов мира. То есть мы ведем переговоры с несколькими институтами, которые нам э, кое-какую какие э, помощь, кое -какую помощь оказывают, в том числе интернациональную. То есть это один из э, мадридских институтов. Вот. И, соответственно, эта площадка создается не только под нашу среду, но и также для институтов, чтобы институты смогли в какое-то время выкладывать свое э, полное онлайн-образование здесь. И э, э, что такое академия? То есть мы, конечно же, сюда лучших спикеров и практиков приглашаем, то есть это в академии люди получают домашние задания, то есть они получают углубленные практические навыки там, после обучения, да, то есть это полноценная образовательная программа, то есть у нас есть конечный результат, то есть человек приходит, говорит, меня вот это направление интересует, он там три месяца уходит в погружение, через 3 месяца выходит готовый специалист, да, то есть именно потом тому направлению, которое он выбирает. Вот, то есть он может выбрать себе, понятно, здесь же еще профессию, какая ему больше всего понравится, и а здесь мы планируем проводить уже сертификацию, экзаменацию, ну, как своего рода открытый экзамен, именно уже непосредственно на блокчейне. то есть это, ну, как институт, ну, как академия там нового поколения, скажем так вот обратите пожалуйста внимание своего рода это сейчас уже важный такой анонс то есть самый первый потоковый курс который мы будем запускать это институт человека то есть в институт человека пойдет речь о духовности о отношениях о законах мироздания это духовное развитие энергоинформационное образование это предназначение то есть каждого из нас то есть у каждого на есть мы просто не все знают что оно есть это эзотерика это структура полей земли и практически знания там много еще всего но это хотя бы такие первые анонсы и вот здесь когда мы запустим сайт я как уже сказал нам там еще пару деталей по контенту не хватает то есть уже техническая реализация готова сейчас мы еще контент объем и откроем вам сайт все люди кто пожелают они смогут записаться вот здесь вот нажав на кнопочку и первое занятие у нас с вами начнется 4 сентября да? то есть это реально очень крутая штука, Сереж. Вот вы, наверное, уже там видели, познакомились с человеком, который будет преподавать? Со Светланой И... Михайловной? Да. Это бомба. Это, это просто В двух словах обратную связь вот из тех людей, кто с ней познакомился. Ну, это женщина. Ну Чтобы на... люди понимали, о чем мы говорим. Потому что люди, которые не поехали в Крым, они понятия не имеют, о чем пойдет речь. То есть, это не какой то там базовое, там лишь бы что-то кому-то. Это реально конкретный инструмент. Сережа, я тебе там слушаю. Это, это обалденное, Светлана Михайловна, а, ну вот честно, с ней немножечко даже вот пообщаешься. Это, это практик. Она... Я не знаю, как, как сказать, вот женщина, кто здесь есть, да. да, вот сейчас у нас на лайфе, лучше пускай они расскажут, потому что да, они... пусть, может быть кто-то, кто, кто про... уже непосредственно да. несколько занятий прошли, а, чтобы ну, они просьба, Отпустим. две минуты буквально. Просто я хочу, чтобы люди понимали, насколько это серьезно, какой серьезный инструмент у вас сейчас в руках появится. Ну да, всем добрый день. <кх> я хочу сказать, что Светлана Михайловна – это уникальный человек, нам очень понравились ее занятия. Первое, чем? То, что ее занятия дают нам понять, кто такой мужчина, кто такая женщина, предназначение женщины и мужчины. И если правильно выстроены отношения между женщиной и мужчиной, то цель женщины ⁇ сделать мужчину настоящим Богом, который может делать все. И нет никаких ограничений. Вот, и э, нам очень понравились не только в этом плане знания, она дает очень много практик, и я хочу сказать, что мы эти практики начали применять дома, и они работают. И даже сегодня я хочу сказать, что <как> попросила сына поехать в мастерскую, э, забрать там, сдавали один прибор в мастерскую. Он говорит, нет, мам, у меня свои планы, у меня сейчас стрижка в барбершопе, у меня там то, у меня все. Я разверну. И начала применять практику. Я пожелала ему море любви и энергии, представила его в хорошем состоянии настроения. Буквально я только дошла до комнаты, он такой от мамуль, ну давай адрес, куда ехать, чего сделать и как. Вот, все, понимаете? А что такое молодежь, у которых есть свои планы, да? Вот. <клёх> поэтому э, есть над чем работать, хочу сказать. Это нам в первую очередь предстоит огромная работа над собой, Тетрадка исписана вся. Светлана Михайловна не хватало и два часа нам дать информацию, но самое главное, что мы все эти знания начали уже применять. И наш мозг устроен так, что, зная информацию, мы уже видим свои ошибки, начинаем анализировать, контролировать, меняться и делать совершенно по-другому. Вообще хочу сказать, что каждой женщине это надо знать. Вот. Мне хотелось, конечно, чтобы мы сейчас не в детали уходили, а именно вот эмоциональная составляющая. То есть когда опытный человек, опытный, я имею в виду, который не вчера там первый раз пошел на тренинг, а человек, который уже постоянно и давно этим занимается, вот то вы как раз к категории таких относитесь, эмоционально было прям нормально, да? Да, эмоционально и практически теоретически все Супер. составляющие были. Поэтому это такой небольшой анонс сразу же с обратной связью на то, что нас ожидает. То есть эти потоковые курсы, это, конечно, будет что-то очень удобное и интересное. Сейчас я снова экран тогда еще открою, мы с вами допройдем. То есть второй институт – это будет финансовая, финансовая эффективность. Да? То есть здесь это, это большинство бизнесменов, которые приходят, независимо от того, с чего теперь бизнесмен стал или это традиционный, понятия не имеют ни о бухгалтерии, ни о праве, ни о экономике, они многие недооценивают и не знают, что такое MLM или наоборот. То есть там же люди могут получать знания о криптоэкономике, то есть более сжатые, но хотя бы у человека было грубое понимание о том, что это за рынок надвигается к нам и в ближайшие годы будет его занимать. Да? То есть это важно уже сейчас готовить, то есть это финансовое планирование, это продвижение бизнеса, пиар-маркетинг, все, что с этим связано, психология управления, антикризисный менеджмент, команда образования, создание ведения бизнеса в интернете и так далее. В общем. В общем, там список намного больше, и там очень много преподавателей. Здесь пока дата еще запуска этого потокового курса не обозначена, поэтому вы на сайте просто увидите, как только увидите, сразу же можете себе занимать места. То есть занимать места и не использовать смысла нет, потому что система будет отслеживать, и это будет пагубно влиять на вашу карму. Но если вы заняли место и посещаете, то, конечно же, самой большой наградой для всех нас это будет ваш личный успех и результат. То есть и следующее, что... А, то есть это институт по криптоэкономике, то есть здесь речь пойдет о многих-многих-многих разных возможностях, именно связанных с криптоиндустрией. То есть я сейчас перечислять не буду, там и так всем понятно, что это там целый вагон. Но тем не менее сюда же привлекаются одни из самых популярных и знаковых спикеров именно по по криптоиндустрии и так далее то есть люди практики и а, это будет тоже очень занимательный процесс то есть я могу с уверенностью сказать что люди которые протоковый курс подобного а, плана прошли а, то с криптоэкономикой, с криптовалютами будет а, крайне все а, понятно ну и конечно же на выдаче люди будут получать сертификаты и а, дипломы на а, ну, в зависимости от того сертификат или диплом а, сдали они экзамены или нет это вот то что я хотел Uh, коротко uh, затронуть анонс uh, по uh, тому, что нас ожидает на ну вот, это уже в сентябре, в принципе. Я не знаю, если хорошая новость, может так, сказать, если не хорошая, там не знаю. Можно ничего не говорить, может так uh, фигуру замри сделать можно. Вообще просто заморозить просто и все так, да ладно, очень круто очень круто Не, но это действительно здорово потому что это конкретный продукт То человек может посетить трехмесячный курс и вы знаете этого человека с позитивной точки зрения больше не узнает то есть он будет ну более состоявшимся что ли да то есть поле то есть ему будет понятно вообще что вокруг происходит потому что большинство из нас ходит сейчас в таком непонятном тумане мы как бы есть и как бы нет, или как бы есть или Фигура замрела. В общем, что попало происходит, но ну, это будет, я думаю, очень большой шаг для всех, для нас. Так, следующее, да, следующее, что у меня будет. А, очень-очень прикольная новость для всех. Конечно же, пользователи системы заставили нас сделать это раньше, чем мы планировали. У нас очень был такой запрос в техподдержке, что, мол, я там что-то где-то заказал, а потом не отменилось, и деньги не вернулись. Ну. Что-то вот такое вот непонятное. Но ну мы-то знаем, что система-то работает у нас отлаженно. Вот, Но ну нет, вот там вот эти пользователи уперлись, нет, это не так. Короче, наша техкоманда сделала для нас с вами возможность отгрузки всех своих транзакций в CSV, то есть в такой своего рода Excel. С этим Excel есть специальные программы, где вы можете отслеживать всю свою доходность там, по криптовалютам, все, что с этим связано. Вы просто Excel туда загоняете, увидите все свои плюсы, минусы, все свои балансы, все, что с этим связано. Вот, то есть это такой действительно очень большой и непростой был шаг, то есть, но он готов, я думаю, в ближайшие две недели мы уже в кабинете сделаем кнопочку, что вы сможете отгружать все свои транзакции. Что самое интересное, эти пользователи, которые утверждали, что нет, там что-то не так, они, они теперь черным по белому конкретно видят, мы же всю математику им прям разложили вот так, на векторане, на запчасти, что не может быть здесь никак, по-другому вот. Баланс сходится, вот прям вот, единица в единица. Ну, в общем, сейчас подождем обратной связи. То есть сейчас, ну, я думаю, это не со зла люди делают. Маркетинг-то правда ведь непростой. Там столько всего, ну, как много деталей, которые нужно учитывать. Если человек не учитывает, то понятно, что может вызвать какое-то недопонимание. Но, тем не менее, теперь благодаря вот этой вот открытости системы будет еще легче и проще все эти дела у нас отслеживать. Так, это ближайшие две недели, я сказал, да? И э, у меня, наверное, еще, ну ладно, не наверное конкретно скажу. У меня еще один есть для вас. Ну, еще одна есть такая хорошая новость. Вы, наверное, все помните, мы э, у нас кабинет получил такую новую вкладку, которая называется бонус. Вкладка бонус, она ну, довольно-таки позитивная, я бы сказал, не довольно-таки, очень позитивная, и вообще люди в целом хорошо на нее реагируют, почему? Потому что вот я являюсь участником сообщества, да, и независимо от того, был я активен или нет, мне снова и снова что-то может начисляться. Вот Здесь мы, понятно, сейчас собрали обратную связь, переговорили с разными людьми, то есть, конечно, очень большая благодарность там, Владимир Шерману в том числе, потому что он-то по факту ведет работу с лидерами там и собирает эту всю обратную связь. Плюс с самим лидером, то есть с кем мы на плане присутствуем, конечно же, отдельная благодарность. Короче, суть в чем. У нас получилось при распределении, там все помнят, да, у нас было так, что там 20% уходит всем участникам сообщества, независимо от того, активный, неактивный, ты являешься участником сообщества, и нам на сообщество выделили, и ты тоже, значит, должен что-то получить, да, то есть, а 80% распределяется на активных участников, это мы все помним, да, и э, активным участником в системе является, то есть, это вот в определенный промежуток времени, там, ну, в отрезке, да, в каком-то, он сделал какую-то личную активность. Там у него Basic-партнер, появился, или БИП, там, или стандарт. Ну, без разницы, то есть, какая-то активность была сделана. И в зависимости от того, сколько у него было активности, столько ему процентуально начислялось от этой активной, ну, активной части, там, от этих 80%. Ну, в какой-то момент не был учтен интерес именно лидеров, и у лидеров часто получается такая ситуация, что когда они там с первыми линиями отработали, там 15-21 там, линий есть, там уже 5 активных, и они уже в глубине работают, то у кого-то из лидеров не было там личной активности, и, соответственно, им начислилось, хотя они работают, ну, очень много, ну, скажем, чуть чуть в другом стиле уже, потому что все-таки команды больше, то есть им, ну, как, это меньше, чем, например, частично новичкам, которые пришли и в первый месяц там по 8, по 9 там личных партнеров имели. В общем, система, система показала себе, что с одной стороны, да, это круто, с другой стороны, для топ-лидеров это, ну, скажем, не цепляющий такой элемент, где было бы сказано, вау, там круто, и хочу это поддерживать, все дела развивать. В общем, Предложена была э, схема на распределение, э, э, более такая совершенственная, то есть где будут задействованы и именно, э, получать свой профит именно сами э, э, лидеры сообщества. То есть Кто является лидером сообщества? То есть у нас есть такое понимание, как квалификация. Да? И э, любой человек, который добился какой-либо квалификации, он уже является так или иначе лидером этого сообщества, потому что он сделал что-то, что... -то, что э, ну, показала его результат, то есть это его непосредственная там заслуга, и, соответственно, у него должны быть какие-то дополнительные а, привилегии. В общем, ну, опять же, такая ситуация складывается, окей, но мы же уже распределили монеты, люди уже считают, что это мои монетки, мы же не можем сейчас говорить, нет, все, давайте распределять опять, да. А, в, общем, а, в общем, новость хорошая заключается в том, что ForArt выделили нам еще раз 150 тысяч монет. Вот, всем суммарно, то есть, ну, на все сообщество. Вот, но распределение будет идти чуть-чуть по другой схеме. Я вам сейчас на словах это расскажу, а потом вы, ну, все, что написано, все правда, да, чтобы было понимание. Я вам потом покажу, как оно будет распределяться. То есть распределение как было, так и остается. 20% всех монет, которые мы получаем, они распределятся между всеми участниками, независимо, активные или неактивные, это, это всем, да? Что будет с оставшимися там, 80% активных вот, участников, то есть вот, распределение, которого, активных лидеров, сейчас так -то скажем, да? то есть те, кто активно принимает участие в популяризации сообщества. Вы можете на карандаш себе пока записать, у меня просто официальной бумаги еще для вас нет. В общем, смотрите, 20% распределится между всеми участниками, активными и неактивными. Последующие 56%... Обратите внимание, 56% распределится между активными участниками. То есть что такое активный участник? Это а, участник, который вот у нас вот сейчас период закончился, вот, который был, да, помните, да, акция там, сколько это было, две недели назад до понедельника вроде, если не ошибаюсь, нашла, да? У меня сейчас просто цифры под рукой нет, но все понимают, о чем я говорю, да? И мы сейчас вот эту акцию, а, то есть следующее распределение будет идти в конце сентября, то есть последний день сентября. Ну или до последнего дня сентября оно будет учитываться там 1 там, октября оно всем в кабинете насчитается. По какой э, схеме? То есть активным участникам сообщества, активные это те, кто в этот промежуток премии, две недели до и до там, 30, там, 1 сентября, 30, 1, до 30 сентября, да, по-моему, 30 последний да, вот им, э, этим участникам по той же схеме распределится 56%. То есть не 80, а именно 56%. Это для тех, кто лично активно делает. А что касается лидеров, то есть у нас есть такие позиции, как менеджер, лидер, мастер и грандмастер. Да? Так вот, обратите внимание, теперь, 14% от 150 тысяч распределится между менеджерами. Это э, очень хорошая стимуляция для тех, кому до менеджера остался там, один там, лично приглашенный, например. Ну, а почему бы не попасть в дополнительное распределение, то есть дополнительное распределение, да? Или это может быть интересно, например, для лидеров, потому что менеджеров много, там, допустим, несколько сотен человек. Лидеров меньше, там, 40 человек, например, понимаете, да? Там мастеров, там, еще меньше, то есть, ну, оно же на уменьшение идет. И вот здесь начинается самое интересное. То получается, 4% распределиться между лидерами. Именно кто на лидерской позиции. Да? Мастер на мастеров распределится 3%. И на гранд-мастер распределится тоже 3%. И вот сейчас начинается самое интересное. У нас на данный момент нету ни одного мастера. Пока. Нету ни одного мастера. Пока. Так вот, все суммы или все монеты, которые будут накапливаться, распределяться в, в, в следующий расчетный период, вот, допустим, кто-то стал первым мастером, то есть все монеты, которые там накопились, они все перейдут ему по наследству, первому мастеру. То есть на мастеров сейчас собирается по 3%, грубо говоря, от всех монет, которые мы будем получать. Смысл понятен? Паша там заулыбался, что-то смотрю это. Паш, сейчас мы тебе квалификацию подправим, чтобы ты подольше Мастером становился, <смех> шутка. Вот и, конечно же, гранд мастер. То есть гранд мастер это сильная работа, то есть это реально, ну такая серьезная, прям, скажем, работа должна быть проделана. Но в тот момент, когда она будет проделана, это будет очень мощное вознаграждение в своем числе уже очень часто на тех стартапах, которые уже на листинг листинг прошли и все дела эти сделали Так смысл понятен? Ну, я не знаю, это если хорошее, это можно так делать, если нехорошо, то можно так делать. Или можно сыграть вообще каменное лицо. Хорошо. И еще тогда последняя завершающая новость. Я и так уже долго сегодня. Последняя хорошая завершающая новость такая. У нас сейчас, знаете, для того, чтобы, например, стать там менеджером, мне нужно в первой линии 5 випов, помните это, да? Все помнят. да? А если я хочу стать, например, лидером, тогда мне нужно в первой линии 5 менеджеров. Тоже все помните, да? Или если я, например, хочу стать, там, допустим, мастером, то мне нужно 5 лидеров вырастить именно в первой линии. Помните, да? Так вот, сейчас эта составляющая маркетинга в пользу участника сообщества будет усовершенствована. И главное будет, чтобы не первая линия была, а главное, чтобы мастер появился, ну или там, лидер появился, в любой из линий на любой глубине, то есть они должны быть, то есть не так, что 5 лидеров в одной, линии, а пять ли, лидеров в разных, э, э, как это называется, в разных этих. Все. Соответственно, как только это будет системой принято, у нас больше станет лидеров, у нас больше станет э, э, мастеров. То есть изначально это мы не могли, может быть, могли, может быть, предвидеть, но не предвидели. Э, но э, практика показала, что очень часто. Вот я завел первую линию, да а он неактивный парень, ну у него там 2, 3, 4, 6 линия, там кто-то серьезный, прям с кем ты реально от души работаешь, но ты по квалификации не можешь пробиться, и поэтому ты ну, ищешь себе новых и новых, нафига, вот там, вот. только дату меня не спрашивайте, в кабинете все актуализируется, в общем, да, в общем, как только это актуализируется, у вас и позиции сразу же актуализируются, и, то есть, и вам самим будет легче строить и работать именно с глубиной. Вот это самая моя последняя новость на сегодня, которую я сегодня вам хотел рассказать. Коля, вот. Вот я... эта новость просто супер. вот Вообще просто супер. Ну, супер. Ну, хорошо. Ну ну Слава Богу, у нас светится ярче лампочки Просто вообще, смотри, он экран затмевается Да у Паши вон тоже лялька светится, смотрите сразу Да, возь, да, возь да, да. Так, друзья мои, ну, у нас ä, еще, кстати, не все для вас новости Это У нас есть. сейчас будет, ä, хотел бы вам нового спикера еще представить Который у нас в самое ближайшее время будет ä, делиться своей информацией Вот он уже ждет, да? В общем, я откланюсь пока. Да. У меня дела. Я побежал дальше. В общем, скоро Хорошо. получите всю дополнительную информацию текстом. И желаю вам всем всего хорошего. Лето у нас нормально, да. прям реально проходит. Вы большие молодцы. Про лагерь вы еще обсудите. Его Вова там, я чувствую, расскажете еще, что там во Львове у вас происходит, да, Володя? Да. Да, да, расскажет, я, я как, я... как я... это он так улетел из Германии в Вовой, а стал иной. Хотите, чтобы я сейчас рассказал или. Uh, Нет, вот... чуть попозже, Володь, нам сейчас спикера надо нашего yeah, нового да, представить, давай. и потом сразу мы это сделаем. Добрый, добрый. Но, Толь, спасибо тебе большое, новости очень классные, вообще все супер, ты как всегда зажег. Друзья мои, ну что ж, давайте я вам тогда представлю сейчас нашего нового спикера, человека, который будет в самое ближайшее время уже на нашей платформе выставлять свои курсы, Смотрите, тут очень много регалий мы с ним обсуждали, но он сказал, вот по, по коротенькому, чтобы вот, скажем так, по скромненькому, но тут скромности, скажем так, очень много было. Итак, смотрите, ректор Высшего института предпринимательства, коуч, тренер, бизнес-консультант. Итак, друзья мои, встречайте Игорь Чекотин. Основная его тема это бизнес-цигун. Что это такое? Мы сейчас у Игоря спраш... спросим. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые друзья. Благодарю за приглашение здесь выступить. Приглашение получил от вашего коллеги Александр Кузьмин. Он сейчас здесь присутствует. Затем он связался с вашими лидерами. Ну и, соответственно, вот я с вами здесь. Методика бизнес-цигун. Ну, я скажу, коль тут речь шла об институтах, да, Высший институт предпринимательства – это моя частная структура. Пять лет обучения, ну как пять лет обучения, пять курсов по полгода. Есть у вас тоже коллега здесь, которая, может быть, что-то скажет об этом. Она закончила мой институт, увеличила свои доходы в 20 раз. Методика бизнес цигун Смотрите, бизнес – это дело, ци – энергия, гун – действия. То есть я не хочу, чтобы вы впрямую воспринимали, что это формы цигун, хотя это тоже присутствует. В основном здесь заложены внутренние стили цигун. Ты управляешь энергией, значит, управляешь бизнесом. Как эта методика сложилась? Сложилась она у меня четырнадцатому 2014 году, и, соответственно, тогда, когда я на какой-то уровень… Видимо, постиг энергию. 10 лет я этим занимался, и мне всегда было непонятно, как так? Я бизнесмен. То есть, если говорить, давайте я, может быть, буду лопотать и при этом включу презентацию. Да, так это возможно? Mm -hmm. так, сейчас... Так, так, так. Видно экран презентации? Да, видно. Так, а как опустить? Если на весь экран запустилось, вам Давайте... надо нажать кнопочку пуск. А, вот а, планка как раз у меня ее закрывает. Я в вашей комнате впервые. Как ее вниз? А вы прям фотографии уберите и все. Прям перетащите их куда-нибудь в другую сторону. Да нет, здесь... О, вот здравствуй. она, да, вот она. Все. Вот, поэтому можете тут немножко обо мне читать. И, по сути дела, мне было непонятно, как так. Есть жесткий, конкретный, четкий бизнес, где сделал – получил, не сделал – не получил. Есть энергия, где люди в каком-то таком вселенском счастье пребывают, любви и так далее. Мне никак это было не понять. И вот э, на каком-то уровне это мне пришло, то есть я соединил. Знаете, есть момент, когда э, человек занимается классикой, делает деньги, зарабатывает и при этом тратит энергию. А с другой стороны, есть эзотерическая часть, где люди наполняются энергией, изучают там э, какие-то практики, но при этом это никак не материализуется в деньги, в серьезные деньги. Я привык э, зарабатывать э, по-серьезному, когда я говорю, что... Если вы хотите увеличить доходы на 20%, на 50%, это не ко мне. Если вы хотите увеличить доходы в 5, 10, 20 раз, это ко мне. Потому что здесь работают немножко другие законы, и, соответственно, методика вот она как раз и сложилась. То есть получилось интегрировать мой опыт, а так как у меня есть классический опыт управления миллионами, миллиардами, мои предприятия холдинга входили в топ-200 лучших предприятий, России по торговле в свое время, когда этим занимался, то э, мне понятно, как передать вот состояние зарабатывания денег. Часто нас обучают, э, с одной стороны, как э, то есть, э, говорится, миллионер из, из Нью-Йорка или э, с Уолл-стрит обучает тому, как делать бизнес в Магадане. И не всегда это получается. Поэтому здесь как раз опыт э, классического бизнеса он позволил мне интегрировать туда энергетические практики. В мае этого года вот как-то был отмечен тем, что обозвали, дали диплом лучший бизнес-тренер БРИКС Альянса, потому что в разных странах тренинги проводил, и орден за вклад в международное сотрудничество. В июне этого года вот как-то оказался я в топ-10 лучших тренеров России. Естественно, речь идет о бизнес-тренерстве. Так вот, я немножко пролистаю, времени не очень много. Давайте я по сути, в чем состоит увеличение методики. Методика увеличения дохода 125 раз. Часто человек хочет очень много денег. И, например, когда ему говоришь, сколько ты хочешь денег, он говорит, ну, хочу миллиард, хочу 100 миллионов, то сколько. Но при этом вопрос, сколько ты зарабатываешь, он говорит, ну, там, 10 тысяч, условно говоря, рублей. Я говорю, а как ты можешь представить э, тот объем денег, ту сумму, которую ты хочешь получить, когда ты не знаешь, что это такое? Психологи э, это объяснили. Я с этим абсолютно согласен. Человек не может представить больше денег, чем в 3-4 раза тех, которые он имеет. Ему это психологически тяжело. Поэтому методика, она, хоть и речь идет о 125 раз, э, это сразу много. Но при этом, когда мы говорим о пошаговой структуре, то все ясно и понятно. Если вы смогли увеличить доходы в 5 раз, вышли на этот постоянный уровень дохода, вы его сохранили, то у вас есть возможность сделать следующий шаг. Эти же 5, увеличенные в 5 раз, вот здесь показано 1000 долларов, мы умножили на 5, у нас получился постоянный доход в 5000 долларов. Далее мы его увеличиваем в 5, опять удерживаем. То есть не разовые сделки совершаем, а выходим на постоянный доход. И далее 25 умножаем на 5, и опять мы выходим 125 раз дохода. Но у меня так в обучении есть, условно эти рекорды никто не отслежит, конечно, не ставит. Но на первом курсе института парень вышел на увеличение дохода в 125 раз за 9 месяцев. Вот. Купил себе дом на море выехал уехал туда жить. То есть речь идет о том, вот знаете... Человек – это энергетическая структура. Можно представить себя как магнитик. И сколько в нас магнитной силы, столько мы можем притянуть. Закон природы – что внутри, то есть снаружи. Вот чего бы ты ни хотел, сколько бы ты ни хотел денег, ты не можешь получить больше, чем ты готов получить. Поэтому речь идет не о желании, сколько я хочу, а о том, к чему я готов. Каждый из нас денег сегодня имеет столько к чему он готов и вот смотрите школьная лабораторная мы брали магнитик разбрасывали вокруг этого магнитика железки и насколько его магнитной силы хватало только притягивалась железок магниту. там где ослабевала магнитная сила на этом радиусе железки шевелились но притягиваться не могли мы наматывали проволочку подсоединяли батарейку получался электромагнит Сила действия магнита увеличилась, и, соответственно, он с большей площади, с большего радиуса или диаметра собирал, притягивал эти железки. Ну, это такое вот простое э, объяснение тому, как, по сути дела, мы действуем. Поэтому, э, когда мы говорим о том, что да, я сегодня пошел денег заработал, потом позанимался э, тоже йогой, цигун или каким-то другим направлением, то здесь получается, он как бы здесь устал здесь наполнился. И в итоге идет восполнение той энергии, которую он затратил, или наоборот, для того, чтобы совершить какое-то действие, он наполнился, чтобы пойти потратить. В итоге тренд все равно получается ровный. Он всего лишь восполняет свой энергопотенциал. Когда мы начинаем интегрировать и жить в этом состоянии, то есть само действие, сама жизнь, то есть мы запускаем внутренние процессы генерации энергии, и тогда ты становишься, у меня вот интернет-тренинг сейчас тоже идет, он так и называется, денежный генератор. То есть человек сам становится этим денежным генератором. Энергия, она нейтральна. Куда мы ее направим? На омоложение, на оздоровление, на деньги, на отношения, на секс, в конце концов. То есть куда мы ее направляем, умеем управлять, туда она и приходит. Поэтому вот так вот в трех словах я еще как бы не буду сейчас здесь далеко заходить в грудь но, чтобы было понятно, вот в вот, определенные 15 минут, э, говорю, управляешь энергией, управляешь бизнесом, вот, пожалуйста, моя последняя книга «Миллион в твоем кармане». То есть э, часто человеку, причем эта методика, она одинаково работает на тех, кто зарабатывает тысячи долларов, кто зарабатывает десятки, сотни, миллионы. Потому что у каждого есть возможность, применяя практики, повысить свой энергопотенциал, неважно, кто на каком уровне находится. Так вот, я почему здесь э, разместил этот слайд, вышла книга, я получил свои авторские экземпляры и а, сделал фотографию, выложил свой чат. Девушка увидела эту фотографию, она ее так впечатлила, то есть, понимаете, вот уровень готовности, да? чего-то не хватало, не было никакого мотивационного тренинга, просто она, когда увидела эту фотографию, миллион в руках, и ее реакция, почему я-то не могу совершить такую сделку, она занимается страхованием, в течение двух дней она совершает сделку на миллион. Понимаете? То есть вот человеку хватило увидеть, осознать, понять, все-таки энергетика тоже идет от этого, и по сути дела совершить такую сделку. То есть разные вещи происходят. Я еще пять минут возьму на то, чтобы объяснить. Вот смотрите, китайская экономика когда-то стала называться чудом, и все постарались запускать свои экономики ровно так же, как это делает Китай. Это делать бесполезно. Это разные страны, это разные менталитеты. И э, вот я был на форуме, когда в Индии. У нас Индия и Китай сегодня делят первое, второе, первое, третье места по покупательской способности. у вот даже они э, США самая крупная экономика мира, ее отодвинули на второе место. А Россия пока там в принципе не маячит даже. Так вот они просто этим занимаются. Поэтому суть знаете, вот кто-то, может быть, занимался созданием энергетических шариков. Делали кто-то? На каких-то других тренингах, там практиках делали, да? Так вот, на этом бизнес-форуме, понимаете, там такие, там денег в Индии очень много, на самом деле. Они просто не знают, что с ними делать. И они собрались на этом форуме, там было пара десятков стран представителей, но индусов, конечно, было гораздо больше. Так вот, там ресторан, постоянная кормежка с утра до вечера. И я просто видел, как вот, я условно говорю, возьму кружку, да, и люди стоят, вот эти миллионеры, и они заряжают свою пищу, вот этой энергией, чтобы не совершить в своей жизни ни одного действия, которое поможет повысить энергопотенциал. То есть они даже пищу, не смотря ни на кого, не озираясь, не просто каждый занимается своим делом, Подошел так сосредоточенно, сконцентрировался, зарядил и что-то выпил, что-то покушал. Это взрослые люди. Для нас это считается, ну, какая-то такая дикость. Так вот, методика сегодня Китай действительно, вот я в выдержке статей Forbes, новая реальность, как Китай получает бизнес над мировой экономикой. Вот этот слайд. То есть, по сути дела, что было сделано? Изучение индийских практик, китайских, Средней Азии, мой мастер Кудус Аль-Бухори, он вообще из Бухары, представитель суфийского рода, и славянских практик, был взят не менталитет, были взяты практики, и плюс мой успешный опыт развития классического бизнеса, и они соединены. Вот так получился бизнес цигун В чем уникальность этой методики? Очень хороший ну, высказывание, афоризм. Практически единственным ресурсом, которым располагает предприниматель, является его личная энергия. Предприниматель, в отличие от штангиста, наращивает не силу мышц, а объем своего энергопотенциала. Только избыток энергопотенциала позволяет нам творить. Плюс к творчеству – энергетическая прибавочная стоимость. Это вот то, о чем я говорил, что нам необходимо энергии сегодня иметь больше, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня. То есть нарабатывать потенциал быстрее, чем он тратится, понимаете, это ключевое. И тогда мы можем иметь такой восходящий тренд нашего развития, зарабатывания денег. Часто, вот до того, как я столкнулся с энергетикой, я это все зарабатывал, но взамен я отдавал свое здоровье. Больное тело, 115 килограммов веса и так далее, и так далее, и так далее. Потом, когда стал заниматься энергией, то мы здесь гармонизируем состояние. С одной стороны, наш бизнес начинает называться духовным, Потому что мы начинаем вести в неконкурентный бизнес. Мы не считаем деньги в чужих карманах. Мы занимаемся только собой. Я все время говорю, конкурентов ни у кого нет, если человек сам себе их не придумал. Состояние радости, я здесь с Фрейдом очень солидарен, когда он сказал, что радость – это естественное состояние человека. Все проблемы он придумает себе сам. Поэтому При мы придумаем себе все то, что нам необходимо исполненные все желания, которые нам хочется иметь, но не просто мотивируем себя, не просто мы хотим достичь нового. Можно получить взамен велосипеда 500 и Мерседес, но если его не заправлять бензином, никуда он не поедет. Или заправлять его, там, условно говоря, 92-м. Поэтому здесь как раз мы говорим, это наша мотивация, эти наши внутренние целеполагания и потребности, они заряжаются энергией конкретной, простой, Энергии. Я здесь как бы не а, озвучиваю такой эзотерический посыл, потому что это конкретные рабочие простые эффективные практики набора энергии, сохранения этой энергии и управления этой энергией. Не надо никуда ни на какие планеты летать. Приложение ко всем эзотерикам я это говорю. Давайте мы с вами здесь решим все свои материальные вопросы. Всегда известные духовно богатые люди, они были материально богаты, Только не взамен духовности, а эффект синергии материального и духовного богатства помогает развиваться одному и другому. Ну, как-то вот в трех словах э, вот так. Если есть вопросы, задавайте, время я уже стою. Игорь, но я вам так могу сказать, чат просто кипит, все уже ждут вашего курса, потому что действительно, э, если человек не настроен на деньги, то… Здесь даже не то, что не настроен к деньгам, нужно быть готовым, потому что деньги – это очень большая проверка. Деньги могут получать только сильные личности. Слабую личность деньги просто раздавят. И вот этот, мне кажется, курс просто вот просто, просто находка для многих. Вопросов нет, я вот сейчас чат читаю, все ждут, когда же начнется. Скажите, известны ли какие-то примерные даты, когда уже мы сможем увидеть ваш курс? Ну, собственно говоря, так, я вот сейчас еще раз попрошу тоже мне нажать, чтобы закрыть. Ну, ладно, хорошо. Я сегодня выступил, мне предложили просто об этом рассказать, а теперь, если это будет востребовано, то можно запуститься в октябре. Я вас понял. Хорошо, хорошо. Ну, мы тогда с нетерпением вас ждем. Спасибо, что поделились этой информацией. Я уверен, ближе, ну, как бы, я уверен, что этот вопрос о вашем курсе на нашей платформе будет в ближайшее время решен. И эту новость мы тогда нашим участникам сообщим по чатам и, может быть, даже на следующем изи-лайфе. Игорь, спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. Увидимся, скажем так, на занятиях на ваших. Сергей, можно мне слово, Сереж? Буквально конечно, нужно... конечно, сейчас, спасибо. да, давайте, сейчас нужно ваши слова. Хорошо, спасибо, для обратной связи. Очень рада всех видеть, кого не видела, еще раз всем привет, очень скучаю, уже соскучилась, уже Ах, хочется поговорить. Ребят, это действительно очень крутой тренер, это... Игорь Васильевич Чекотин, я у него обучаюсь восьмой год. Я его называю мастером. И вот все, что я достигла в своей жизни, я ему за это очень благодарна. Я считаю это его заслугой. Я закончила высший институт предпринимательства в прошлом году. У меня есть диплом, но дело не в дипломе. Дело в том, что он крутой практик. Он доводит своих студентов до результата. Я из простого бухгалтера, из заурядного бухгалтера, Научилась, стала ну, богатой, состоятельной женщиной чувствую себя очень счастливой и богатой. Я стала зарабатывать, ну, действительно, в ну, 20 и более раз больше, чем тогда, когда я его не знала, Игоря Васильевича. Я научилась зарабатывать, я стала покупать машины, я купила коттедж, я живу, кайфую, я 3-5 раз в год езжу туда, куда хочу, к его мастеру, в Бухару, еще вот куда захочу, туда езжу, я чувствую себя счастливой и свободной женщиной. Вот и это вот заслуга Игоря Васильевича. Я ему бесконечно благодарна и всегда его благодарю за это. Вот он реально доводит своих студентов, своих учеников до результата. Он учит, он обучает зарабатывать деньги. И не только деньги, он обучает ну, мастерству жизни. Он обучает кайфовать, чувствовать жизнь. Я себя чувствую абсолютно здоровой, счастливой, свободной. Вот такой он крутой мастер, правда говорю, серьезно говорю. Благодарю за внимание. Всем привет. Всех тоже приглашаю на курс. Я буду продолжать обучаться у него до тех пор, вот покуда он обучает. Ждем с нетерпением курса. Ждем. Да, ждем. Илья, спасибо. Добрые слова. И желаю всем богатства и процветания. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего вам вечера. Спасибо, мастер. Счастливо. До встречи. Спасибо огромное всем, ребят. Ждем Ждем курса. Ну что же, мы продолжаем. У нас осталось еще совсем немножечко времени. Хотелось бы передать слово, потому что у нас прямо с сегодняшнего дня начался еще один лагерь. Лагерь непосредственно в городе Львов. Володь, тебе слово. Расскажите, что у вас там, какая программа, сколько людей, о чем будете разговаривать. Ну, в общем, давай хоть какую-то информацию более подробнее. Добрый вечер, друзья. Доброго времени суток. Меня слышно хорошо? Хорошо. Да, слышно хорошо, Володь. Классно. Ну, мы здесь сидим э, с человеком, который уроженец города Львова, да, он принимает нас здесь. Э, серьезный товарищ, сразу скажу, Роман Иосифович. Организовал, организовал здесь серьезное мероприятие. Вот. На базе, э, э, скажем, этого комплекса, который он предоставил, мы делаем э, здесь пятидневный э, семинар, да, проводим, да, такой лагерь, можно сказать, да, вот, и это для тех было людей сделано, для кто не смог по каким-то разным причинам выехать в Алушту, да, вот. и, естественно, здесь программа расписана и вебинары, да, и бизнес-тренинги, и спортивные мероприятия, и сегодня, наверное, вы уже видели тут и массажи, да, уже кто-то показывал, да, специальные выкладываем, да. То есть э, очень разнообразная программа. Мы будем выкладывать по мере э, поступления, да, информации, мы будем их выкладывать. Ну, скажем так, настрой такой вот, э, я вот хотел бы задать вопрос, как вы вообще э, довольны ситуацией? Естественно, мы ожидали многого, естественно, хотелось, чтобы было больше, лучше, но я еще раз в жизни убедился, что очень важно оказаться в правильном месте, в правильное время и, самое главное, с правильными людьми. И то, что мы сегодня все делаем, наверное, сейчас вот вы сможете увидеть. Пару человек мы, что... приехало, не больше, что-то э, Да, а, опустились немножечко, ну, ожидали мы такого хорошего, многого, но то, что получилось, вы сейчас увидите. Только у меня залипло, да, или у всех? Ничего не видно, все зависло. У всех залипло. Да, видимо, мы видим как нет. фотографию. Володь, не вы залипли, пожалуйста, еще раз нам покажите людей. Эх, у них интернет, Володя предупреждал, что там интернет слабый. Ну, судя по звукам, там много народу, прям вот много народу, да? так И так все счастливы, да? Наверное, раззадорили и залипли картиночку. Свет выключили. Слышно. А, слышно, но у вас картинка залипла, Володь, как фотография. Вы молодцы, вы нас просто подразнили очень хорошо. Мы можем исполнить это все на бис. Нам очень приятно, что в зале присутствует вся Европа. Представлен Израиль, Испания, Швеция, Польша, Германия, Турция. Турция. Балтии, Украина Россия. Россия себя чувствует комфортно во Львове. Народу много, это да. Ну, картинка не видно, друзья мои. Кто-нибудь дайте в интернет себе туда хорош? Давайте эмоции туда свои пошлем, пускай у них интернет оживится. Сережа, опять зависла, да? А у вас и не отлипало. Вы нас дразните просто, как, вот, как льва кускам мяса. На самом деле здесь больше ста человек приехало. Да, Где-то 120. Зал полный. вот. И, скажем так, мы сегодня первый день прошли. Сегодня у нас было знакомство. Сейчас вечером мы будем продолжать рассказывать истории. Кто, у кого, какие здесь истории успеха, да, кто каким путем пришел сюда к нам визи-бизи, почему визи-бизи. Вот. В общем, здесь очень интересно. Сразу вам говорю. Природа обалденная, погода классная, настроение шикарное. То есть мы в потоке. Кто бы сомневался, кто бы сомневался, что у вас там все не шикарно. Вот там тем просто надо гвоздь в голову было бы вбить. За их сомнение. Ну ладно, мы тогда тоже поделимся. Так, друзья мои, а ведь у нас тоже прошел лагерь. Давайте, кто здесь присутствовал, расскажите вы свои эмоции. А мы что же, не можем им рассказать, мы же тоже только приехали на днях. Ну, кто был, давайте рассказывайте, делитесь эмоциями своими. Друзья, я могу поделиться эмоциями, меня все еще прет от того нашего лагеря Алуштовского, который у нас был. Я не знаю, там настолько было классно. Я сначала, в первую очередь, хочу поблагодарить всех организаторов. Сергей, тебя, Артура, Настю, вы огромные молодцы. Спасибо вам огромное за эти 10 дней прокачки, такой мощный, межпланетарного масштаба. То есть я удивился, когда мы побежали в пиратами в квест. Да? То есть у нас были задания такие крутые то есть по городу, но мы все разрисованные были. И давай команды побежали на точку по геолокации по городу Алушта э, искать э, три яйца вареных, да, газету 2017 года и будили. Возьми и найди. Откуда? Мы сначала думали где-то спрятано это все, оказывается не так все просто. Надо их найти. Мы пошли по квартирам, по жилым домам, стучаться, звонить, чтобы нам сварили там яйца, там дали газету нашли. Это так круто, не ну, вот это такая прокачка, и это все можно перевести на бизнес, то же самое. То есть мы не мы не, мы не не то, что, да, у нас нет такого, что, ну, а как, нет, никто не дает, нам не дал один человек, мы идем дальше, стучимся в дверь, дальше к людям прохожим проходим, ищем это все дело. То есть настолько это все было круто, Серег, вообще, блин, я все еще под впечатлениями, и кроме этого, входили по углям там, я не знаю, мероприятия спортивные проводили, там кубки вручали нам Тиграм Амурским. Мы первое место заняли, я не могу не подхвастаться. Спасибо всей нашей команде Амурских Тигров. Лена здесь, а Александр Кузнецов. Вообще межпланетарного масштаба команда. Мы первое место заняли, поэтому поздравьте нас. Не забудьте поздравить еще раз. То есть было очень здорово. Вставали в 5 утра, купались в море. Очень было круто. Реально, лагерь был классный. Там тренировались олимпийские чемпионы. То есть лагерь был на высоком уровне и была большая честь провести 10 дней там. Было очень классно. Алексей там был, Александр, точнее, по страхам работали. Падали там друг друга с лестницы прямо на руки. Друзья, это, не, это, это невозможно передать. Нужно просто быть на офлайн-мероприятиях. Это очень важно, ездить везде. И быть в этом, пропитываться людьми. То, что мы онлайн, это круто, но когда мы видимся и энергиями делимся, да, то есть видим друг друга, это совсем другое. Это просто на 300%, на 500% заряжает тебя, и ты готов просто сворачивать горы, и ты понимаешь, что бизнес делать настолько просто. Его реально просто делать. И, как говорится, легче быть богатым, чем бедным, вот так я скажу. Намного легче быть богатым, успешным, позитивным, чем бедным и неудачным, негативным человеком. То есть, поэтому, друзья, приезжайте на оффлайн-мероприятие, Серега, давайте, мы готовы на следующее в Грузию, в Грузию мы уже летим, уже, я не знаю, говорите, да, мы будем покупать билеты и приезжать на следующую прокачку оффлайн. Поэтому, друзья, всем-всем-всем советую обязательно. Ехать и не жалеть денег, потому что эти деньги вам в тысячекратно возвращаются. Те инвестиции, которые вы вкладываете на офлайн мероприятия, друзья, они, они просто оправдываются в тысячекратно. Поверьте мне, нельзя вот сидеть и думать, а, денег дорого и так далее. Вы просто себя ограничиваете, вы просто себя настолько ограничиваете, что вы не представляете, что вас ждет после этих тренингов. После общения с такими людьми, которые там э, окружают нас. Друзья, это, это невероятно. Еще раз огромная благодарность, низкий поклон вам, Серега. Спасибо вам большое. Мы ждем с нетерпением. Готовьте больше кубков на следующее мероприятие. Мы просто будем взрывать, взрывать. Спасибо. Ребят, я тоже скажу по поводу лагеря в ауште. Знаете, наступает, наверное, в жизни у каждого такой момент, когда надо остановиться и все-таки понять, зачем ты это делаешь и для чего. Вот именно для меня это так и произошло. Именно в Алушке я остался на какое-то время там без интернета, ну, так получилось. На какое-то время меня погрузили совершенно в другую среду, вырвали из того мира, в котором я находился. И там в более спокойной обстановке я понял вообще для чего я живу и что я делаю. Также хочу отметить то, что побороть свои страхи в каких-то моментах и понять вообще в жизни, что в жизни все возможно, и все препятствия только в нашей голове, вот там я это понял. Но представьте такую ситуацию, раскаленные угли, там, 700 или 800 градусов, кто-нибудь вообще представлял о том, что можно просто взять и пройти? Я прошел три раза. При мне ребята проходили больше раз, кто-то один раз, но даже один раз совершить такой подвиг – это действительно многого стоит. Также хочу отметить, духовность тех преподавателей, которые там были. Это, уровни, это люди уровня, но совершенно другого. Это, как бы сказать, наверное, инопланетяне просто. Это вот то, о чем как раз говорил наш Игорь сейчас вот новый преподаватель. Надо по-другому жить, надо позволить себе мысленно жить по-другому, и тогда все будет иначе. Лагерь действительно получился просто шикарен. Серег, тебе огромная благодарность, Настя, Артур, вы просто, мы вы сделали просто невозможное Могу сказать еще что, что такого лагере больше не будет, это факт И во Львове такого не будет Но я могу точно сказать, что каждое следующее мероприятие будет лучше предыдущего У меня все Супер, Максим, я с тобой полностью солидарен И не я один, мы с Наташей это было нечто, это был шедевр, это однозначно большая благодарность и Сереже, и Насте, и Артуру, и всем ребятам, которые готовили, и очень сильно там старался Вальтер. Вальтер, который приезжал со своей семьей. В общем, много было ребят, которые старались и помогали этому вопросу. Особо хочу отметить такую составляющую, духовную составляющую в этом лагере, которая присутствовала ни на одном тренинге э, такого плана, таких вот, ну, такого плана и не было никогда, тренингов такого лагеря. Вот это шедевр, еще раз скажу. И та духовная составляющая, она очень четко скрестилась э, с реальностью. И вот та реальность, которую мы, которую мы все там поняли, многие до этого только там и дошли-то, э, когда они начинают осознавать, что реальность и духовность — это совершенно две со составляющие, которые нельзя разрывать, ни при каких обстоятельствах. И если у кого-то этого не хватало, то они это получили. И я рад, что именно каждый преподаватель, не договариваясь, не зная друг друга, говорили об одном и том же. А вот прям одно и то же преподавали. Мы приходили одновременно с мужского и с женского тренинга, и мы говорили об одном и том же. Это было очень здорово. Хочу отметить еще, что было, были сняты 7 фильмов. За 10 часов рабочего времени было снято 10 фильмов. Представьте, 7 команд снимают фильм. За сутки надо все это сделать, от получения задания и до просмотра. 10 часов рабочего времени, включ, исключая из этого времени сон, Привет. тренинги, обеды, отдых, какие-то еще действия. Но это все сделалось в телефонах, в смартфонах. Вот лично мы, мы, мы не прикасались к компьютеру. Все делалось на одном телефоне. Одним телефоном снималось, одним телефоном монтировалось, одним телефоном делалась озвучка. Это все делалось в одном месте. Никогда этого не делал. До этого э, спасибо моему в команде Игорю, который помог очень четко, э, помог именно в монтаже, и это было просто супер, потому что м, такие фильмы получились у ребят, просто загляденье, как мы, как мы просто этот шедевр смотрели на экране, как мы все смеялись и радовались друг за друга. Это просто супер. Скажи и ты, Наташа. Да, я хочу сказать, что я уже более 20 лет. Лет, посещаю разные тренинги, мне это нравится, я постоянно учусь, но этот лагерь не был похож ни на один тренинг. И если сказать, что пережитая за эти 10 дней, э, можно соотнести к 10 годам посещения моих тренингов. Представляете, как на сегодня время сжалось, и можно за 10 дней получить то, что раньше мы получали за 10 лет. Огромная благодарность, да. Сереже, Насте, Артуру, Вальтеру, вы, конечно, столько приготовили. И не просто они приготовили, они вместе с нами участвовали, что тоже очень, очень классно, когда бизнес-тренера с тобой проходят то же самое, наравне с тобой, они своим примером показывают, что это реально, это работает. И я хочу сказать огромное спасибо. Анатолию Ильи за эту идею, за это сообщество, потому что это у нас уже не просто сообщество, это огромная классная семья. И мы теперь вот и Диму познакомились, знаю, и с ребятами познакомились, да, и даже тех, кто приехали впервые и были немножечко, знаете, настороженные в первые дни. Вот у нас в команде была Марина и Давид, да, как они к концу открылись, какие они красавцы, как они танцевали на косплее-вечеринке это вообще ну, здорово. Вот, понимаете, для этого и нужны такие мероприятия, что человек снимает маски, обретает себя обретает уверенность и начинает жить качественно. Это дорогого стоит, всем огромное спасибо. Я хочу добавить, когда я шел с Давидом, а это дагестанский мужчина, такой крепкий борец, спортсмен, именно мужчина, который ну, в крови у них отношение к женщине, это вот как ну, ты вот на своем месте, а мужчина на своем месте, и женщина должна для мужчины делать все. Мужчина вот э, только лишь пальчиком показывает, куда, что и делать. И он никогда бы, он мне сам делился, его откровение было в том, когда мы шли отдавать будильник, он мне на следующий день сказал так. Если бы мне когда-то сказали, что я буду ходить по домам и просить будильник, мне бы никогда это папа не простил. Вот. Но он это сделал, и он это осознал, и он говорил мне на полном серьезе, что... Ты знаешь, это, это круто, я многое понял, я многое осмыслил здесь, я не, я не ожидал этого. И вот этого дорогого стоит, когда у людей осознание приходит здесь и сейчас. Люди трансформируются здесь и сейчас. И то, что наше сообщество трансформирует людей быстро, ну, в десятки раз быстрее, чем в жизни, это то, для чего мы создали это наше сообщество. И вы знаете, Сергей, вот... я чуть-чуть просто поясню, простите, чтобы зрители понимали, как это выглядело с Давидом. Значит, просто представьте себе, это не просто крепкий дагестанский мужчина, это очень крепкий дагестанский мужчина. То есть это прям вот, вот ну вот, вот, вот крепкий. И теперь представьте себе, что он разрисован и одет в пирата, и он стучится в какую-то квартиру, вот просто в первую попавшуюся квартиру. Он потом рассказывал. Он стучится, ему открывает кто-то дверь, и он говорит, дайте будильник. Я говорю, Давид, если бы я тебя увидел, я бы тебе и холодильник отдал, даже вопросов бы не задал. Сережа, так смотри. Так, ну что ж, хорошо. Сереж, а мы когда еще раскрашивались, он говорит, я раскрашиваться не буду, ну, мужчине некрасиво это, да, вот по моим меркам, но когда мы вышли, mm -hmm. я на всякий случай захватила с собой там э, то, чем разукрасить, и когда он вышел и увидел, что все разукрашены, он разукрашен, он говорит, ну что я буду один такой, я готов, рисуй, и вот он говорит, вот это для меня было таким шагом. У меня был страх, у меня был комплекс. Несмотря на его размеры, да, он там открылся очень здорово. Вот. Угу. Хорошо. Спасибо. А кто еще может что сказать? И будем прощаться, потому что и так мы уже больше часа затянулись. Сережа, вот а, Паша, Вальтер, привет! Тебе огромная благодарность от всех, что, что вообще ты там помогал. Без тебя бы мы много вообще ничего вообще бы ничего, наверное, не сделали. Спасибо огромное, ребят. Я вот на этом нашем событии понял, что самое главное это люди, которые вас окружают. Если есть у нас сообщество и люди, которые единой целью дышат, да и то с людьми с классными Возможно все И организовать с нуля что угодно можно В кратчайшие сроки Прям с чистого листа То что мы и делали вот Мы сейчас находимся еще на Азовском море вот Из гор сейчас выезжали Только связь появилась С нами Александр Благов там тоже Сзади на квадрике едет То есть мы продолжаем Тут всякие экстремальные штуки Потом видосы там наснимали, покажу в общем, всех рады видеть. Вот торопились буквально, чтобы вот изи-бизи-лайф хоть чуть-чуть зацепить. Но пересмотрим с самого начала. Всем привет. Изи-бизи-комьюнити – это супер. Спасибо. Так, ну, ну что, друзья мои, э -э, этот выпуск подходит к концу. Потому что время летит, сами знаете, неимоверно. По секрету, скажем, мы уже готовим для вас другие мероприятия, которые в ближайшее время мы озвучим. Мероприятий будет много, и если вы уже, скажем так, на каких-то побывали, присутствовали, вы понимаете, что мы просто ну, не можем сделать мероприятие теперь хуже, чем оно было пройдено. Поэтому у нас только дорога вперед, лучше и лучше. Ждем вас на других соответственно, все анонсы вы получите. Рады были всех вас видеть, надеюсь, новости вас сегодня порадовали. Увидимся ровно через неделю, в понедельник, в 20.00 по московскому времени, неважно из какого города России, Украины, Белоруссии или другой части земли. Мы всех вас здесь рады видеть, потому что это действительно, как уже сказали, не просто сообщество, а такой, знаете, клуб друзей, семейные посиделки. В общем, мы рады здесь видеть всех. Друзья мои, подписывайтесь, ставьте лайки. Лайки – это ваши благодарности и спасибо. Всем пока, хорошего вечера и продуктивной недели. До новых встреч. Пока всем.